Мой гений, вызванный из тени, Волнений полон, кто же он На самом деле червь сомнений, Или Бонапарт, Наполеон, Или Бонапарт, совсем не гений, А только узник всех времен. И грыз его ли, червь сомнений, Когда был гением пленен? Не лучше ли куплеты в тени Плести себя, не почитая? А кто ты, червь земной или гений, Судом объявит? Радь святая, как труден выбор обретений, И вот других линцой девя, сам понимаю, Нет, не гений сомнений, раздавив червя.